Уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые коллеги, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы очень рады тому, что на Украине закончился период достаточно сложных внутренних, внутриполитических процессов. Рады тому, что ситуация стабилизируется, что появилась власть. И очень рассчитываем на то, что у нас поступательно будут развиваться отношения с Украиной так, как это было до сих пор. Мы многократно говорили о том, что будем работать с любым руководителем, за которого проголосует украинский народ. Я хочу это подтвердить. Во-первых. Во-вторых, Виктор Андреевич, мы с вами встречаемся не первый раз, мы с вами давно знакомы. Еще в бытность свою а, премьер-министром Украины вы знали и знаете, конечно, хорошо, что Россия... А, Закулисно никогда не работает на постсоветском пространстве. В том числе и даже с оппозицией мы не работаем в обход действующего руководства той или иной страны. Это в полном объеме касалось и касается Украины. Мы и в предыдущее, самое последнее время делали именно то, что от нас просило действующее украинское руководство. Вы знаете наверняка это. Здесь нет никакого секрета. Мы только надеемся на то, что и с вами у нас сложатся такие же доверительные отношения. Мы очень рады Конечно. вас видеть, приветствуем вас в России. И у нас очень большой объем взаимодействия в торгово-экономической, в гуманитарной сферах. Мы набрали очень хороший оборот за последние годы. Конечно, с приходом нового руководства многие вещи, наверное, будут во внутренней политике, да и во внешней смотреться иначе. Однако мы рассчитываем на то, что тот выбор, который был сделан украинским и российским народом на сближение, на развитие отношений, он останется неизменным. И в этом смысле мы рассчитываем на преемственность политики. Еще раз добро пожаловать. Спасибо. спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые позвольте сказать, друзья, коллеги, Украина, я думаю, пережила очень сложный период, особенно последние полгода произошли самые сложные выборы в нашей истории, которые требовали массу сил с разных сторон, в том числе со мной, с моей стороны. Вчера закончился весь легитимный процесс передачи власти, и вы знаете, я, мои коллеги, и, и, и не только коллеги от, от оппозиции и от власти конечно мы приветствуем тут мирный характер передачи власти легитимный характер передачи этой власти я думаю что это большая демонстрация того что в Украине уже состоялась э, стабильная конструкция формирования и передачи власти э, и я не буду скрывать для меня Нелегко прошла эта кампания, Знаете, мы, мы заплатили большую цену, а, но наше желание было одно, мы хотели, чтобы именно украинский народ обирал своего президента. И то, что это получилось, и то, что это случилось, это, конечно, большой комплимент и стране, и народу, и тем политическим силам, которые, в конце концов, я убежден, что найдут компромисс в строительстве, независимой Украины, независимо от того, на каких фронтах они перебывали во время выбранной кампании. Владимир Владимирович, я хотел бы вас поблагодарить за возможность посетить Россию. Я принципиально хотел подчеркнуть, что это мой первый визит за пределы Украины. Это знак высокого уважения наших отношений. Я хотел бы сказать, что мы всегда стояли и будем стоять на том, что Россия наш вечный стратегический партнер. Если ты думаешь об интересах Украины, ты должен эту формулу не просто говорить, а понимать, что это так. И поэтому я бы хотел, знаете, отбросить там разные мифы, разные, разные легенды, которые подавались на политической кухне относительно тех или иных нюансов, стратегий перспективы наших отношений это первое мы есть та сторона, которая хотим придать нам нашему отношению рациональный характер я убежден, что это и ваше желание потому что двери к будущему открываются не через риторику а через успехи через конкретные дела, которые можно показать и народу, и нации через 10-12 месяцев, что мы есть успешные, что мы есть правильные политики, что мы моделируем рациональные развивающиеся отношения. Я, я своим коллегам говорил, что когда мы подъезжали в Москву, главная цель визита моего – наше отношение сделать лучше. посмотреть на те вопросы, которые по силам сегодня, на 2005 год, чтобы это была понятная конструкция и, главное, выполнение. Вот этого мы будем черпать силы, что если мы в состоянии четко обеспечить выполнение конкретных вещей на этот год, мы можем браться за серьезную и долгосрочную стратегию. Поэтому, Владимир Владимирович, я еще раз хочу вас поблагодарить за приглашение, которым я воспользовался, поблагодарить за поздравления, которые очень значимы для меня было и для э, моей команды. Ну, собственно говоря, я хочу подать руку на благо наших будущих отношений. Викторович, мы с большим удовлетворением восприняли ваше решение приехать, совершить первый заграничный визит именно в Россию. Мы видим в этом знак, знак очень добрый. Мы вам за это благодарны, разумеется. То, что вы сейчас сказали, дав характеристику наших отношений как стратегического партнерства, в чем, в чем она будущее, это, это очень приятный, хороший знак. Должен отметить, что за последние годы, когда мы с вами еще работали вместе и вы были представителем правительства Украины, тогда торговый оборот он составлял 5-6 миллиардов. Сейчас он уже в три раза больше. В прошлом году он превысил отметку 16 миллиардов долларов США. А если транзит трансит добавить, то и 20 миллиардов? Ну, примерно, да. Yeah. Значит, по имеющимся у нас данным, по данным нашей статистики, примерно 60% торгового оборота Украины приходятся на Россию. Очень высокая и глубокая степень интеграции отдельных отраслей и предприятий между собой. Да, да. Мы сделали очень серьезные шаги в урегулировании политических вопросов. Я имею в виду прежде всего урегулирование пограничных вопросов. Мы сделали это сознательно за последние годы, пошли на эти договоренности и прошли все внутри государственные процедуры именно для того, чтобы подчеркнуть государственный суверенитет Украины. Все эти шаги были направлены на решение прежде всего этой задачи. Мы исходим из того, что на, ос на этой основе можно строить новые отношения, отношения на, на постсоветском пространстве, в направлении интеграции, прежде всего в экономической сфере. И здесь, конечно, на первый план выходят вопросы экономики и интересов конкретных людей, потому что мы с вами хорошо знаем, что такое свободное движение капиталов, свободное передвижение людей, технологий и так далее, и так далее. Вот все, что нами планировалось в силе единого экономического пространства, по сути, это вот этот комплекс вопросов. И вот соглашение, которое мы планируем к описанию в ближайшем будущем, они как раз и касаются свободного перемещения людей через ту самую государственную границу, о которой мы договорились, свободное перемещения валютных средств и улучшения в сфере экономического взаимодействия с тем, чтобы сделать наши экономики более конкурентоспособными на мировых рынках. У нас не только в сфере энергетики, что чрезвычайно важно, но и в других отраслях в очень хорошие перспективы. Поэтому, я думаю, мы и сегодня сможем поговорить более подробно о теме, но и рассчитываю, что в ближайшее время после формирования правительства и всех властных рычагов, органов власти и управления, мы продолжим это и на экспертном уровне.